Но хуже уже не будем. И бат, бат, бат, бат, бат, брить, бат, бат, бат, бат, бат, бат, бат, бат, брить, бат, бат, бат. Следовать в ногу со мной. Вот что сделает тебя настоящим... Считай это, спецменю. Твои руки были изнеможенными. Это должно помочь. Ты хочешь победить Вальта? Не только Вальта. Этого другого пацана тоже. Ты меня смущаешь. Слушай, я хочу стать сильнее. Что я могу сделать для этого? Стать тупым. Так я сражусь против Шаки. Два. Два. Три открой дверь. Бесконечно. Красный супермальчик Айга Акаба. Айга Яйго Акаба. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Привет, я леди вайфай.